Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим по вашим просьбам курицу из KFC. Готовится это блюдо очень просто, готовится гораздо дешевле и в принципе получается так же вкусно, как и в фастфуде. И сегодня я хочу показать, как приготовить куриные крылышки и Ножки в домашних условиях не хуже, чем в KFC. И что самое главное, они будут очень вкусные, они будут сделаны своими руками и обойдется в 3 раза дешевле. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео. А мы начинаем. Для этого рецепта нам понадобится примерно полкилограмма куриных ножек, вот такого среднего размера. И куриные крылышки тоже полкилограмма. Не стоит покупать слишком большие куски, потому что они готовятся довольно долго. Кроме того, крупные куски также дольше нужно замариновать. И они не такие сочные. Первое, что нам нужно сделать, это смесь для замаринования курицы. Этот шаг очень простой. Итак, что же нам понадобится? Так что берем 2 литра воды, наливаем в миску. Затем всыпьте 3 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара и вот такой маленький кусочек шалота. Нарежем на две части и добавим тоже наш маринад. И все перемещаем венчиком до растворения сахара и соли. После того, как все растворилось, аккуратно положите кусочки курицы в наш маринад. Накрываем пленкой и отправляем мариноваться в холодильнике примерно на 6-8 часов. Пока курица маринуется, мы займемся панировкой. Для этого нам понадобится пол килограмма муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 120 граммов кукурузного крахмала, 1 столовая ложка соли, 2 чайные ложки сушеного чеснока, 2 чайные ложки сушеного лука, 2 чайные ложки чили перца, 2 чайные ложки черного молотого перца, 200 мг воды и 4 яйца. Возьмем 0,5 кг луки и все просеем. Далее к муке добавляем кукурузный крахмал. Сюда же разрыхлитель. Все тоже просеем и отправляем все сухие ингредиенты. Сюда добавляем соль. Ног наш сушеный, чили порошка, сушеного лука и черного молотого перца. И все хорошенько перемещаем. Далее разделим муку на две части и в одной мы положим яйца с водой. Вся масса у меня примерно 660 граммов, так что по 330 граммов Разделяем. Добавляем яйца. Сюда же к яйцам добавляем воду и все хорошенько перемешиваем венчиком, пока все не растворится. Если смесь слишком густая, добавьте немного воды. А если она водянистая, возьмите немного муки из другой миски, пока она не станет похожей на мою. Вот такую консистенцию. Вот. Итак, прошло 6 часов, выньте курицу из холодильника и дайте ей нагреться при комнатной температуре Почему это делать? Потому что курица не будет полностью готова, если она все еще холодная Как курица согрелась до комнатной температуры, возьмите салфетку и высушите курицу Далее берем куриные крылышки и проходим по суставу, Вот так. Показываю еще. Смотрим, где у нас сустав. Вот здесь. Вот так, Далее, друзья мои, берем сотейник с топливным дном и выливаем примерно литр подсолнечного масла. И отправляем масло на огонь, на средний нагрев. Пока масло разогревается, займемся курицей. Далее надевайте перчатку. Берем курицу, окунаем в жидкую смесь. Немного приподнимите, чтобы стекла лишняя смесь. Затем переложите в миску с мукой. Хорошенько обваляйте ее. Затем осторожно прижмите муку к мясу, чтобы оно прилипло. Все, отряхните и все, готово. И отправляем нашу курицу на очень горячее масло, иначе нам не видать корочки. И держите на среднем огне примерно 15 минут, пока она не станет золотисто-коричневым цветом и не начнет плавать. Ребят, посмотрите просто на эту корочку. Круто ведь? Теперь посмотрите, курица наша всплывает. Это признак того, что она готова. И перекладываем все на салфетку, чтобы стекла лишнее масло. Далее, друзья, смотрите, если у вас будут вот такие подогревшие кусочки, выбрасывайте их после каждой партии, чтобы они не прилипали к курице и не испортили цвет и вкус. Вот и все, друзья, наша курица готова. Теперь проанализируем, что у нас получилось. Вам же интересно, что у нас внутри. Послушайте сперва звук. Щипит? Щипит. Прорезаем. Вот какая она сочная внутри. Ребят, теперь все это попробуем. Послушайте просто на звук. Ребят, все внутри хрустящее. Мясо внутри по-прежнему очень сочное и совсем не сухое. Специи впитываются очень хорошо. Выглядит, согласитесь, очень круто. Это блюдо нравится и молодежи, и детям. Так что попробуйте приготовить это блюдо. И еще напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я приготовил бы.